В прошлой неделе в комментах была дана заявка на обзор божеств: что само по себе идея хорошая, и мы обязательно до нее дойдем. Но пока что она навела меня на другую мысль точнее, на воспоминание. Много лет назад я попал в книжный магазин, где был ролевой отдел. И там как раз лежала свежевышедшая тогда книга Зеленых рунинов под названием «Книга праведников». Недавно у нее вышел ремейк под пятую версию правил, но ее я как раз еще пока что не читал, извините. Вот, Но как бы вот та книга 2002 года, она была вообще-то весьма неплохая с советами как раз вот на эту тему. Как делать божеств для своего сеттинга, как подгонять их под свою игру с образцами божеств, уже сделанными как следует. И не только божеств, но и там церквей там, всяких рыцарских орденов, как вот это вот все вот организов... организовать, вообще организовывать в единое целое. И скажу еще раз, то есть книжка хорошая, она из похожих, вот, пожалуй, она самая полезная. То есть, как бы, обычно такие книги, они пишутся вот в гексианском таком стиле и просто содержат Грубый сокращенно упрощенный парафраз уже существующей какой-то мифологии, то есть скажем там, скандинавской или ацтекской, и ну какую нибудь там оцифровку ее содержимое, взятую совершенно с потолка, ну часто даже без особого понимания того, что там вообще было в этой мифологии, что, что почему там именно вот так описывается. Особой ценности такие книги не имеют, нужны они только тем людям, которые, ну, как бы, нормальных книжек не читают, вкладывать силы в размышление, планирование не хотят, но играть без божеств тоже не хотят. То есть, просто, как бы, взял с полки, открыл, там, вот, Кецалькаатль, это вот это, а, э, не знаю, Тюр или Тор, вот такой вот. Здесь же в этой книге праведников, кроме уже неплохого дизайна, были даны советы, как позитивные, так и негативные, что делать хорошо, что делать плохо, то есть, если делать вот так, то будет получаться плохо, или, ну, хотя бы сформулированные, мы так не делали и никогда не будем делать, ну, мы, в смысле, зеленые иронины, которые тогда выпускали огромное количество книжек вот под тройку. Значит, вот один из этих советов был следующим. Когда вы выдумываете пантеон, делайте сразу так, чтобы покрытие потенциальных персонажей пантеоном было полное и однородное. Что это значит? Что мы можем взять какую-то структуру, которая уже есть. Скажем, классовую. Если у нас есть там маги, воины, колдуны, священники, плуты и паладины, то каждому из них полагается ровно один божественный покровитель, которого они выбирают из общего набора. Ну так, выбирают, да. Или, скажем, можно взять сетку мировоззрения. И э, тоже, чтобы на каждую из девяти клеточек было божество. То есть, если ты э, хаотически добрый, то тебе вот туда. Если ты э, законопослушно э, злой, то тебе вот сюда. Этот цвет сразу и хороший, и плохой. Или даже, скажем так, очень хороший или и очень плохой. Почему я так считаю, сейчас объясню. Очень хороший он, потому что в любой системе игромеханической желательно избегать провисов. То есть, если у нас система классово-уровневая, то не должно быть в ней классов, которые заметно хуже остальных. И уровней не должно быть, на которых какому-то классу не достается ничего хорошего. Этого трудно достичь, потому что трудно вот так вот вот совсем вот всем для каждого шага что-нибудь эдакое выдумывать, но вроде никто как бы и не обещал, что будет легко. Просто за именно игровым столом, именно вы, играете не в сетку элайментов и не в список классов, а играете вы совершенно четким персонажем, который где-то в эту сетку попадает и где-то в этом списке как-то светится. И получается весьма обидно, если вот именно вам, именно в данный момент на этой сессии не досталось ничего хорошего. А всем вашим соседям вот полная чаша. Тоже и с богами. Пантеон может быть какой угодно развесистый и продуманный, но если именно вам, вот такому вот полуорку, рейнджеру, которого вы выдумали, никто там абсолютно не подходит, как следует, то это печаль. Плохой же это совет, потому что если ему следовать совершенно четко и до самого конца, и дублировать пантеоном уже имеющийся формальный элемент имеющегося дизайна, то эти два элемента, как клоны, Будут друг другу мешать. Выбор чего-то одного, скажем, класса, сразу сделает дальнейший выбор божественного патрона ненужным. Потому что этот выбор будет идти автоматически. Кроме каких-то уж совсем экзотических случаев, в которых э, специально будут делать так, что, э, что будет получаться неэффективно. Забирать у игроков выбор это плохо. По этой сколькой дорожке пошла, скажем, полностью пошла, как следует, система D20 Modern, создатели которой, ну, видимо, тайно ненавидели классовые системы, потому что классов там 6: Сильный герой, ловкий герой, прочный герой, умный герой и так далее. То есть точно по одному классу на каждый основной параметр. Если бы они вообще выкинули классы и сделали бы способности персонажей сразу от силы, ловкости, сложения и так далее, вообще как бы вопросов никаких не было. Упрощения и упрощение. Кстати, возрожденческие игры такие бывают. Но они оставили классы, сделав их бессмысленными. Для каждого персонажа мы выбираем, какой атрибут задрать повыше или какой там кинется, и на этой лошадке потом и скачем, пока она не издохнет. Ну, это скуготища. И еще один был случай, похожий лично в моей практике, совершенно из другой э, оперы, но э, ведущий к тому же самому. Уже на самом излете своих игр по вторым продвинутым подземельям и драконам, в которых уже можно было заметить много хоум рулов из полчетвертой версии, я вернулся к идее о том, что надо сделать наконец полную и правильную систему оружия. А боевка тогда у нас шла по тикам, не по раундам даже. То есть э, там как понятие было такое, как фактор скорости оружия вот э, здесь. И, скажем так, вот там у ножика он был 2, у топора 7, у двуручника 10, а у аркибуза все 15. аркибузу я никогда в жизни своей не использовал и использовать не буду. Но не важно. И правила были, то есть самые простые правила это были, ну естественно, не обращать на это совсем никакого внимания. Правила чуть посложнее на каждом раунде к броску инициативы добавлять этот фактор скорости. Ну и соответственно инициативу можно кидать раз в бой или что гораздо лучше получается кидать каждый раунд, ну, соответственно, больше бросков. Вот, и самая сложная версия, если не путаю ничего, то неофициальная, а может из какой-то там совсем далекой книги дополнений, может из двух с полтиной или даже нетбука, потому что пользовалась ей довольно немало ролевиков, но, насколько я знаю, все-таки она как бы так самозародилась в сообществе. Значит, система была такая, что раунды надо вообще забыть, во всех местах, где там заклинание, скажем, и э, написано, что он, он действует столько-то раундов, считать десятками э, тиков и считать только вот эти вот тики. И если у меня, скажем, личная скорость от там, ловкости, размера и прочих штук на пятерку, то с ножиком я после атаки буду ждать 7 пустых тиков и потом буду следующий раз что-то делать. А тот, у кого уже тоже пятая скорость, скажем, но топор, тот будет ждать 12 тиков. Ну и кроме этого, что там у нас в табличке есть по стандартной книжке, у нас есть урон по малым противникам, урон по большим, а также свежеимпортированные правила у меня были и стройки о критикалах, которые могут быть двойными, тройными и четверными, а также случаться на естественные двадцатке, на 19 и 20 или также на 18 и так далее. Получается такая довольно сложная модель каждого оружия. И я вот тогда задумался, что нехорошо будет с точки зрения геймдизайна и баланса. Что если по этой модели будет одно оружие, получаться лучше сильно, лучше другого. Ну и заморочился как бы на все 100, строил статистические модели, симуляторы писал и так далее. И отбалансировал это дело вот буквально идеально, доказуемо, демонстрируемо идеально. Чтобы за сотню-другую тиков персонаж сносил любым оружием, там плюс-минус одно и то же число хитов, с какого-то э, набора усредненного противников Получилось. То есть получилось, с одной стороны, идеально и не подкопаешься, математика не подвела. Э, математика она такая, все сошлось. С другой стороны, баланс был найден идеальный на уровне модели выведены в условиях, в которых все остальные факторы тоже статистически ровные и ничем не выделяющиеся. Это, в свою очередь, означало, что персонаж, который хотел сделать выбор, просто на, ну, игрок хочет сделать выбор на создание персонажа, у него нет для этого аргументов. То есть по циферкам вроде как все равно было, что выбирать. А с другой стороны, за игровым столом все равно идеального баланса не было, потому что именно на этой сессии, именно этот персонаж с вот такой вот ловкостью бился весь бой. А, бои с такой механикой у нас легко шли там пару-тройку сессий. Он весь бой бился с гоблинами-копейщиками. А вот другой отдельно взятый и тоже как бы вот сбалансированный такой в вакууме персонаж, он бегал вокруг одного метающего булыжники велика. На самом деле, конечно, в глубине души хотелось другого, чтобы выбор оружия шел от сердца и от антуража, от стиля. Но этого можно достичь и упрощением модели, а не ее пятиступенчатой калибровкой. И тогда уже хотелось, чтобы копье все-таки отличалось по статистике использования метательной вилки. Потому что если так взглянуть как следует, не, не пытаясь нацепить на себя очки геймдизайна... Копье это, ну как бы это действительно чуть ли не самое лучшее оружие, выдуманное человеками уже там 200 или даже больше тысяч лет назад. А метательная вилка, ну это как бы так себе затея. Хотя метатель все может, я сам знаю. И на самой сессии тоже хочется, чтобы просто можно было сделать игроку выбор, что вот сейчас я буду делать так, потому что гоблины, а сейчас буду делать так, потому что великам. Так как если у нас есть тактика и так уж хочется баланса, то его достичь сложно. Но если надо, если хочется, то надо балансировать вот эти вот правила по отходу от стандарта, отходу от дефолта, а не сам этот стандарт. Вот. И тогда игрок будет чувствовать себя умным. Потому что, что игрок может делать выбор и от этого выбора вот в данный именно момент что-то такое зависит, что может повернуть ход боя в одну или другую сторону. И тогда игроку будет хорошо, он будет играть у вас дальше. Итак, баланс это может и хорошо, тут как бы думайте сами. Этот, э, этот халивар я сейчас в данный момент начинать не хочу. Но не идите у него на поводу просто потому, что он есть, или просто потому, что так уж получается, что его можно достичь. Слишком часто люди тратят много усилий на баланс не того, что нужно, и в итоге получается, что не только они не сделали игру более красивой, ну в данном контексте более честной, да, то есть баланс для чего? Для честности. Но и получается, что они отняли у игроков возможность выбора, возможность сделать что-то, чтобы показать себя умнее, чтобы что-то вот э, внести в игру. Отнимать выбор нехорошо. С вами был Радагаст, хороших вам выходных, если понравилось, увидимся еще.